Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара. Мы начинаем нашу встречу, которая посвящена очень важному вопросу, который возникает у большинства родителей в феврале, у кого-то в мае. Как построить образовательный маршрут своего ребенка, который только заканчивает 9 класс? Прежде чем мы с вами начнем, я, давайте познакомимся. Меня зовут Варвара Валентиновна Новикова. Я директор Международного Восточноевропейского колледжа, а также являюсь сертифицированным экспертом в области профессиональной ориентации и уже много лет помогаю ребятам и их родителям определиться со своей первой профессией, а также построить свой образовательный путь. Давайте представимся, наши участники, кто вы, из каких городов и какие самые важные вопросы возникают сейчас у вас и на которые вы хотите получить ответ сегодня. Вы можете использовать чат, он находится в верхнем правом углу экрана, и, пожалуйста, напишите о себе, напишите, в каком, ребенок, в каком классе ваш ребенок, какую школу заканчивает и какой самый главный вопрос у вас на сегодня. Итак, я пока вопросов не вижу. А, мои коллеги-администраторы, поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно и видно. Так, все хорошо, отлично. Угу. Итак, я еще несколько секунд жду вопросов и представлений от участников нашего вебинара. Пока, к сожалению, я никаких, никакой обратной связи не вижу. Все ли в порядке? Хорошо, пожалуйста, чтобы я могла понять, кто у нас. Кто у нас сегодня на связи? О, отлично. Сергей вкликнулся. Я тогда понимаю, что обратная связь у нас есть. Хорошо, давайте двигаемся тогда дальше. Итак, какие вопросы обычно возникают в головах у родителей? Где заработать молодому специалисту? Куда пойти, в колледж или вуз? Что будет делать, если не сдам УГЭ? Кстати, очень актуальный вопрос на сегодня. Как не ошибиться с выбором? Что делать, если родители хотят одного, а ребенок совсем другого? Если... Ребенок хочет быть программистом, но сложности с математикой можно пойти на эту специальность или нет? По каким критериям выбирать колледж и вуз? По идее, к моменту принятия решения своей первой профессии, своей первой специальности, на все эти вопросы вы должны уже знать ответ. Но задача родительская не в том, чтобы взять ребенка за руку и отвести в образовательное учреждение. Родительские задачи, они гораздо обширнее. Во-первых, это снять тревогу и ложные установки о том, что этот выбор первый и последний. знаете, по последним подсчетам период профессиональной деятельности среднего человека это 45 лет. И поверьте мне, за 45 лет наши дети сменят от 5 до 10 профессий. Поэтому, когда мы говорим о первом профессиональном выборе, мы имеем в виду лишь первую сферу, которую он будет осваивать в своей жизни. И, безусловно, он ее обязательно поменяет. Очень важно самим родителям владеть современной информацией о мире профессии и выйти за границу своего собственного опыта. Потому что мы в диалогах с нашими детьми очень часто ограничены а, вообще нашими собственными профессиональными сферами и профессиональными интересами. А мир развивается настолько быстро, что а, каждый день практически появляются новые профессии, новые направления деятельности, открываются целые новые отрасли. И в этом отношении изучать а, мир профессий вместе с нашими детьми – это действительно очень благодарное дело. А, следующий очень важный момент а, – выбор не делается скажем так, однократно. То есть необходимо достаточно времени и энергии для того, чтобы разобраться во всех возможностях, которые предоставляет и современное образование, и современный мир профессий. То есть я рекомендую вот этот профессиональный выбор сделать целым проектом. Следующий момент – посвятить время для того, чтобы получать как можно больше информации о профессиональных возможностях. Смотреть фильмы, читать публикации, общаться с близким и не очень близким кругом людей на профессиональные темы. Если есть возможность посещать работы родителей, близких родственников и друзей, то есть целенаправленно знакомиться с профессиональным миром. Ну и самое главное, позволить нашим детям самостоятельно принять решение. То есть мы... Предоставляем все возможности для поиска информации, но решение, конечно же, принимают наши с вами дети. А в мире профессиональной ориентации ничего лучше не придумано, чем три составляющие профессионального выбора. Хочу, могу, надо. И вот именно на этом стыке мы с вами и говорим, что человек имеет все возможности для достижения профессионального успеха. И сегодня мы кратко пройдемся по каждому из этих аспектов и а, попытаемся понять, что же за этим стоит. И а, самый важный, пожалуй, аспект, он а, во многом определяющий, а, это аспект «надо». За что же сегодня а, готовы платить работодатели? Какие перспективы у нас открываются в периоде 5-10 лет? Вот на эти вопросы мы с вами сегодня постараемся ответить. Если мы с вами посмотрим на текущую точку, ну текущую точку я определила для себя январь 23 года, то мы можем взглянуть, какие же профессии в большинстве своем публикуются на работных сайтах, то есть где, в каких сферах у нас в январе 23 года есть самый большой дефицит. И безусловно, если мы говорим о текущей ситуации, то если мы с вами пойдем, например, транспорт, логистику, а если мы с вами будем заниматься, если наши дети будут заниматься продажами, а если они пойдут в медицину или фармацевтику, если будут заниматься установкой оборудования и его сервисом, туризм и гостиницы, то они, безусловно, найдут себе работу. А я думаю, что эти тенденции, ну, они последние, на самом деле, лет 5-7 практически не меняются. А в, например, в июне, июле месяце открывается целая ниша профессий, которая связана с образованием, потому что школы, колледжи, вузы начинают активно искать себе персонал. И в этом отношении, глядя на этот слайд, мы с вами понимаем, какие же профессии актуальны сейчас и, и где наши дети гарантированно найдут работу. Да? Также опосредованным критерием востребованности той или иной профессии является заработная плата. И, безусловно, нам, как родителям, очень бы хотелось, чтобы наши дети хорошо зарабатывали. Давайте посмотрим на сферы, где действительно платят хорошо. По-прежнему являются высокооплачиваемые, так называемые, голубые воротнички или менеджеры, руководители и так далее. Они по-прежнему в топе своих заработных плат. А, пилоты, а, а на третьем месте представьте себе программисты, а, то есть их заработные платы они уже перевалили за 100 тысяч рублей. По-прежнему хорошо оплачивается работа в сфере финансов и страхования. А, здесь представлена табачная промышленность и рыболовство. И обратите, пожалуйста, внимание, ученые, да, родители отличников, можете порадоваться, сейчас научная сфера одна из самых высокооплачиваемых хорошо зарабатывают специалисты металлодобывающей промышленности, а также рекламщики и маркетологи. Если мы говорим о рабочих профессиях, то по данным Росстата, в топе у нас специалисты заняты в ремонте машин и оборудования, это строительство, это металлургическое производство. Вот наши самые высокооплачиваемые специалисты. А если мы с вами взглянем на следующий слайд, то мы можем увидеть, за какими же специалистами идет колоссальная гонка у работодателей? И этот параметр – рост доходов этих специалистов из года в год. То есть работодатели готовы повышать свои ставки только для того, чтобы привлечь в свои ряды специалистов именно с этой квалификацией. Обратите, пожалуйста, внимание, что практически больше половины этих специалистов — это специалисты из IT-сферы. Это разработчик Oracle, руководитель отдела тестирования, это программист Java, PHP, системный аналитик, также руководитель интернет-проекта. Ну и по-прежнему пользуются действительно большим спросом — это конструктора и юристы. Что же нам говорит наше государство? В перспективе 3-5 лет какие же профессии будут востребованы? Вот буквально в конце прошлого года вышел приказ Министерства труда и социальной защиты утверждение списка 50 самых востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые не требуют высшего образования. Давайте посмотрим, кто же у нас здесь находится. Красным я выделила те специальности, которые есть в нашем колледже, в Международном восточноевропейском колледже. Но этих, этот список специальностей большой, их 50, и огромный, он показывает огромные возможности для профессиональной реализации наших детей. И обратите внимание, что по-прежнему очень много специальностей, они так или иначе связаны с IT-сферой. Уважаемые родители, уважаемые ребята, которые к нам подключились, я обязательно вышлю всю эту информацию вам после собрания, вы сможете более внимательно изучить эти профессии, даже загуглить, чем непосредственно не занимаются и зарабатывают. Было бы очень хорошо, если бы эта презентация стала вашим посредником в диалоге с детьми. То есть вы поговорили о том, кто такой, например, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике. Где на него учат? Учат ли это в Удмурской республике? Или может придется за этой специальностью ехать в другой регион? А может быть, вам интересно совсем другое? Поэтому, безусловно, эта презентация может стать хорошим подспорьем к тому, чтобы осознанно выбрать свою профессию. Но когда мы выбираем, ребятам, помогаем выбрать ребятам профессиональный путь, безусловно, мы не должны опираться с вами на то, что актуально сейчас и даже что актуально в ближайшие три года. Наша с вами задача заглянуть на более дальние горизонты, то есть посмотреть на перспективу 5-10 лет. Что же нам может помочь в этом? А поможет нам в этом разобраться вообще экономические и социальные тренды. Давайте на них взглянем. Я не стала описывать их все, я а писала такие вот основные, которые влияют на выбор профессии. И первый такой тренд – это рост продолжительности жизни. 45 лет наши дети будут работать, а потом еще вести достаточно активную социальную жизнь. И в этом отношении за этот период времени огромное количество профессий и специальностей сменится. И, безусловно, мы нашим детям должны сказать о том, что то, что ты изучаешь сейчас, это, скорее всего, не определит твой профессиональный путь. И будь любезен, готовься постоянно обучаться для того, чтобы постоянно быть актуальным игроком а, на рынке труда. Но здесь есть еще другой аспект, аспект, который говорит о конкуренции. Мы все знаем, что повысился пенсионный возраст. И наши ребята, молодые специалисты зеленые, которые только-только выходят на рынок труда, они будут конкурировать с мастодонтами, а может даже с, пенси... с предпенсионерами, которым 58-60 лет. И в этом отношении... А вот после того, как наши дети выпустятся из колледжа, из вузов, они почувствуют на себе очень жесткую конкуренцию на рынке труда. И, конечно же, они должны быть готовы к этому, да, чтобы сформировать свои конкурентные преимущества. А следующий момент – это изменение роли женщины. Вот а, в отношении гендерных стереотипов профессии. Учителем не может быть мужчина, мало зарабатывают, или женщины-программисты не могут найти работу. То есть все эти стереотипы, они полностью разбиваются сейчас о реальность. Да? И поэтому, когда мы выбираем профессии, а пожалуйста, уберите, это женская профессия, это мужская профессия, а, на самом деле... Сейчас мы все находимся в глобальной системе конкуренции за рабочие места, конкуренции за заработные платы. Поэтому выбирать надо абсолютно по другим критериям. Следующая тенденция – это информатизация. IT-технологии сейчас определяют развитие практически всех отраслей экономики. Это не только IT-сфера, да, но и медицина, сельское хозяйство, образование – и инженерные направления, нефтедобывающая промышленность, все-все теперь связано с информационными технологиями. А это значит, что эти специалисты еще очень долгое время будут актуальны и востребованы. И это значит, что... Компетенции в сфере информационных технологий очень важно сочетать с компетенциями отраслевыми. Медициной, металлургией, нефтедобывающей отраслью и так далее. То есть специалисты будут цениться на стыке. Ну а следующий тренд – это автоматизация. И этот тренд нам говорит о том... Что многие профессии, которые сейчас актуальны и востребованы, они за счет трендов цифровизации, автоматизации просто уйдут из, скажем так, нашей, нашего поля зрения в ближайшее время. И, безусловно, вы должны задать вопрос, а вот ту профессию, которую я сейчас выбираю, насколько большой риск, что ее вообще заменит робот или компьютерная программа? Следующий момент — это ускорение прогнозов планирования профессиональных отраслей. И поэтому ребята, которые предпочитают пойти в колледж, а не в вуз, еще два года не учиться в школе, в этом отношении они так или иначе становятся в тренде. И вообще вот это получение первой профессии, оно у нас с вами смещается на более ранний период. Сейчас огромное количество программ, дополнительного образования для детей, которые не являются натаскиванием на ЕГЭ, УГЭ, а которые как раз позволяют попробовать себя в профессии. Вот у нас в МВУ есть такой проект, называется «Не школа». Это программа, которая летом будет запускаться, и там как раз дети, которые учатся в седьмом, восьмом классе, они смогут попробовать реально получить компетенции в области дизайна, программирования, психологии и так далее. И это будет как раз первая проба профессии. Поэтому, конечно же, срок получения профессии сокращается, сдвигается на более ранний период и, безусловно, если вы хотите быть актуальными на рынке труда, этот тренд очень важно учитывать. И мы, конечно же, все понимаем, что наши дети будут жить в абсолютно другом мире. И uh, когда я рассказываю о перспективах, о будущем, о тех проектах, которые будут реализовываться в будущем, мне говорят, ну мы-то живем в Удмурте, вот они, uh, здесь ничего нет, неправда. То есть мои знакомые уже сейчас работают над разработкой пассажирских дронов. Я своему мужу на 23 февраля купила генетический тест Атлас, для того, чтобы он понял свою историю, своей семьи и так далее. То есть это те вещи, которыми мы пользуемся. И есть люди, которые их создают, разрабатывают, продвигают. И в этом отношении будущее оно действительно уже сейчас. И, конечно же, для того, чтобы вдохновить наших детей, мы должны показывать, рассказывать и давать возможность исследовать вот те, скажем так, те звоночки из будущего, которые наши дети могут начать реализовывать уже сейчас. И про динамику рынка труда. Вот очень хорошая кривая аутора существует. Какие же профессии будут актуальны всегда? Да? и какие профессии со временем утратят свою актуальность, то есть их вытеснят роботы, их вытеснят программные продукты и так далее. А считается, что а, профессии, которые связаны с выполнением очень простых задач, они будут жить еще очень долго. То есть каменщик, который кладет кирпичную кладку, он будет актуален сегодня, завтра, через пять лет и так далее. Да? Уборщик помещений, очевидно, тоже. Но вот те задачи, которые автоматизируемые, да, есть, большие риски, которые, есть большие риски, которые вытеснят вообще автомат или машина. Вот мы очень долго с нашим коллективом, педагогическим коллективом обсуждали, что грозит преподавателю. Грозят ли сокращения вакансий в сфере педагогики, учительства? И вот мнение большинства из нас, конечно же, да. То есть педагог, он перестанет быть говорящей головой в аудитории, которая выполняет стереотипные задачи. Все это заменится искусственным интеллектом, компьютерным программам. А педагоги станут навигаторами в сфере получения компетенций. Поэтому эта динамика, она вот как раз коснется сложных автоматизируемых задач. Да? А что же будет востребовано по-прежнему? Это творчество. То что создается умом и интеллектом человека, то, что нельзя тиражировать и копировать. Вот эти специалисты, они по-прежнему а, будут актуальны. Ну и что нам поможет заглянуть в будущее, это атлас профессии будущего. Всем участникам сегодняшнего мероприятия я обязательно вышлю этот атлас. Он считается как художественная книжка, а, но тем не менее она позволяет заглянуть в перспективу. Что из себя представляет атлас новых профессий? Он представляет из себя исследование 28 отраслей экономики, и каждая отрасль экономики представляет профессии, которые будут актуальны, по мнению экспертов, по мнению ученых, через 5 лет или через 10 лет. Кратко я выписала самые интересные темы. Меня, например, очень заинтересовало, Тема образования. Какие же профессии будут в образовании? И когда я взглянула на то, что нам дает атлас новых профессий, я сказала, господи, да у нас эти специалисты работают, мы вакансии такие выставляем. Например, тьютор, модератор. Например, координатор образовательной онлайн-платформы, у нас даже два таких специалиста работают. У нас есть эксперты в области проектного обучения и так далее. Ну, конечно, пока тренера по моему фитнесу нет, но я думаю, что это тоже не за горами. Поэтому читайте атлас новых профессий. Итак, подводя итоги первой части, когда мы говорим о том секторе, о востребованных профессиях, вы можете сделать очень простой чек-лист. И ответить, да или нет. А профессию, которую вы выбрали, она интеллектуальная, требует творческого подхода, да или нет. Вам трудно представить, что ее заменит робот, да или нет. Эта профессия отражает основные тенденции развития экономики. А также хороший вопрос, направлена ли эта профессия на массовый сегмент. Потому что мы понимаем, что врачи, учителя, строители, профессии, которые оперируют с массами, они, безусловно, будут востребованы всегда. А заработные платы в этом сегменте, они достойны? Они выше среднего или нет? И нашли ли вы близкую профессию в атласе? Если большинство ответов «да», то, конечно же, вы эту профессию можете взять для себя и исследовать ее дальше. Теперь следующий очень важный вопрос: Как определить способности ребенка? Поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате, если вы точно, как родитель, можете перечислить способности своего ребенка. Поставьте да, точно могу, знаю, на что он способен, и, или э, минус нет, я сомневаюсь. Уважаемые родители, подключайтесь, будьте активнее. Мне так проще вести. Так, Ксения, отлично. Татьяна, не совсем. Хорошо, давайте будем исходить из Натальи. Угу, спасибо. Сергей, что же нам может помочь с вами проявить способности наших детей? Давайте посмотрим. Есть очень простая экспресс-диагностика когда наши дети обсуждают свои способности, таланты с разными людьми. Причем эти люди должны знать вашего ребенка с разных сторон. Это может быть круг семьи, это педагоги, которые видят именно компетенции вашего ребенка и как они формируются, это, возможно, круг друзей, который может подсветить коммуникативные способности, это тренеры и так далее. А можно обсудить вот эти вопросы, что у меня получается лучше всего, в чем мои сильные стороны, чем я отличаюсь от сверстников, и если представить меня через 10 лет, кем бы я мог работать? Рекомендую вам посвятить это время на наших тренингах по профориентации, мы это делаем через смс и мессенджеры, и очень интересные открытия бывают для наших детей. Но если говорить о каких-то фундаментальных подходах, безусловно, хорошо бы пройти профессиональную диагностику, профориентационную диагностику. И есть прекрасный бесплатный сервис для этого, methodkabib.net.ru. Его разработала и подобрала пакеты тестов один из ведущих специалистов по профориентации России, это Резапкина Велина Владимировна. Этот портал действует на бесплатной основе, если вы туда регистрируетесь. Вы заходите в раздел «Самодиагностика» и вы можете посмотреть, ответив на тесты в автоматическом режиме, вам выйдет ваши профили темперамента, социального интеллекта, определение типа будущей профессии и другие тесты. Безусловно, тесты, о которых мы сейчас говорим, это не стопроцентный ответ, ответ в отношении способностей. Это лишь почва для того, чтобы вести диалог с ребенком и выбирать профессию, опираясь на эти способности. Очень такой типичный пример приведу из жизни нашего колледжа, из жизни абитуриентов. Обращаются родители, говорят, мы очень хотим стать программистом. Но нам не дается математика. Что делать? Подойдет ли эта специальность? Или они не говорят о том, что очень большие были сложности с математикой, четверку мы у преподавателя выпросили, например. А вообще-то за уг тройка. И что происходит, когда этот человек начинает изучать программирование, начинает погружаться в эту программу? Оказывается, что... На его образовательном пути он столкнется с такими предметами, как алгоритмизация программирования, высшая математика, элементы логики и так далее. И идет колоссальный сбой, то есть не хватает способности для того, чтобы осваивать профессию на уровне отраслевых стандартов. Безусловно, повторить код он сможет. Но сможет ли он вырасти, сможет ли он конкурировать на этом рынке, это очень большой вопрос. Поэтому в отношении способностей очень важно быть честными перед собой и, соответственно, выбирать профессию, когда вы опираетесь только на свои сильные стороны особенно если это связано с высокими технологиями, например, информационные системы и программирование, особенно если это связано с творчеством, особенно если вы идете в коммуникативные профессии, где необходимо общение с людьми и так далее. Подумайте, не предполагает ли, то есть есть ли у вас к этим профессиям способности то еще помогает более серьезно и глубоко разобраться. Вот я сама являюсь эксперт, э, экспертом э, Центра тестирования гуманитарной технологии. Есть шикарный сайт, который называется Prof.Orientaтор.ru. Там совсем за небольшую плату, это порядка 2500 рублей или около 3, вы можете пройти комплексную диагностику, которая направлена на выявление и способности интересов ребят. И а, после этой диагностики с вами будет работать профконсультант, который поможет вам действительно сделать взвешенный и осознанный выбор. А, сама лично глубоко знаю эту систему и ее могу а, рекомендовать. Ну и следующий вопрос по поводу интересов. То есть мы с вами разобрались уже, что такое «надо», да? что за словом «надо» стоят потребности экономики и, и тенденции развития экономики. Мы с вами разобрались в том, что такое способности, то есть это те генетические предпосылки к, к тому или иному виду деятельности. Ну, а теперь к интересам. Интересы я называю зону страсти. Я очень люблю работать с ребятами, которые вот эту свою зону страсти знают. Я люблю рисовать, я люблю конструировать, я, конечно же, хочу стать дизайнером. И вот с такими ребятами, как правило, нет проблем. Когда я была, когда мне было 15 лет, у меня была зона страсти, это медицина, поэтому я пошла в медицинский колледж, закончила медицинский вуз, мне это все нравилось и легко давалось. Да? И когда родитель говорит, что мой ребенок страшно желает чего-то, я говорю, что я консультацию по профориентации проводить не буду, идите. Потом жизнь его скорректирует, скоординирует, но вот на этой страсти, на этой энергии может достичь колоссальных высот в своей профессии. Да? Поэтому если есть страсть, если есть интерес к чему, то, конечно, стоит идти туда. А что, если этой страсти нет? Потому что большинство ребят говорят, я не знаю, чего хочу. Мне ничего не интересно, мне в школе скучно, кружки я бросил и так далее. То есть они находятся в полной растерянности о том, вообще куда им идти и вообще с чем им заниматься. И в этом отношении а, есть очень четкий путь, что делать в этом случае. А, он называется исследование или изучение. Изучение тех профессиональных возможностей, которые предоставляет нам мир которые предоставляют а, нам, а, ну, скажем так, профессиональный мир. И для этого тоже есть помощники. А, для этого есть у нас а, прекрасный портал «Проектория онлайн». То есть это федеральный портал, где представлено огромное количество профессий в форме таких захватывающих фильмов. И если вы хотя бы вечером, два-три раза в неделю будете просматривать по одному из фильмов да, про профессии, обсуждать их, то, безусловно, вы сможете найти или почувствовать интерес к тому или иному виду деятельности. А если у вас еще совпадает этот вид деятельности со способностями, то вообще все будет прекрасно. А теперь, если вопросы по, скажем так, самоопределению? Если есть, уважаемые родители, пишите чат передо мной, я всегда буду отвлекаться и на них отвечать. Так, вопросов вижу нет. Теперь давайте проговорим про образовательные траектории, то есть про образовательный путь, который предлагает нам российская система образования. Сегодня мы будем говорить только про российскую систему образования. А вот эта самая образовательная траектория, она за последние пять лет претерпела очень большие изменения. Если в нашем с вами опыте у нас образовательная траектория была линейная, то есть мы заканчивали школу, поступали в колледж или в вуз, потом шли на работу, то сейчас вот такой линейной образовательной траектории нет. Сейчас наша образовательная траектория, она больше представляет собой набор портфеля компетенций. То есть у нас есть некая ядерная профессия и специальность, или так называемое базовое профессиональное образование. Причем этих базовых профессиональных образований их может быть в принципе несколько. Сегодня я закончила факультет дизайна, завтра я все-таки стала программирую, пошла на высшее образование в области программирования и так далее. И дальше к этому ядерному профессиональному образованию мы с помощью различных программ дополнительного образования, с помощью самообучения, с помощью, с помощью профессионального опыта начинаем. Формировать свой портфель компетенций. Как это выглядит, например, в педагогике, то, о чем я говорю. То есть любой специалист, который получил педагогическое образование, да, он может набрать компетенции в области тьютерства, то есть проектирования образовательных траекторий. Он может стать педдизайнером. Это человек, который а, проектирует образовательные программы. Вот у нас в Международном Ассоциативном Университете есть прекрасный педагогический дизайнер. Есть архитектор онлайн-курсов. Есть человек, который раз, разрабатывает игровые технологии в образовании. Есть координатор образовательной онлайн-платформы. У нас тоже такая вакансия есть. И, а, то есть вокруг ядерного образования формируются дополнительные компетенции. И в этом отношении вот эти дополнительные компетенции, они формируются чаще всего с помощью дополнительного образования и самообучения. Поэтому, когда мы с вами говорим о проектировании образовательного пути, мы должны настраивать наших детей не просто на получение среднего профессионального образования, а на параллельное получение еще дополнительных квалификаций. И хорошо то образовательное учреждение, которое помогает сформировать, ну, вот, вот этот портфель компетенции, является навигатором в сфере огромного количества программ доп. образования и предоставляет такие возможности. Поэтому я пытаюсь все снять тревогу с родителей, что вот это вот выбрали специальность и все до конца жизни с ней. Нет. На основании нее вы будете формировать свой портфель компетенции в течение всех 45 лет. Профессиональной деятельности. Да? Давайте мы с вами теперь разберемся в преимуществах высшего образования и среднего профессионального образования. Если мы берем СПО, то есть колледж или техникум, в качестве первой образовательной ступени, у него есть безусловные преимущества. И самое главное преимущество это скорость. То есть ранний выход на рынок труда. То есть сейчас есть программы, в Удмурской республике их пока очень мало, но есть колледжи, которые реализуют программу профессионалитета. Это вообще двухгодичная подготовка на базе 9 класса. То есть это очень быстрое приобретение профессиональных компетенций и встраивание уже в профессиональную деятельность. А в дальнейшем ты добираешь э, свой образовательный опыт за счет других программ или второго образования, либо высшего образования. Да? И когда на рынок труда выходят два специалиста, вот я очень люблю сравнивать, выпускник СПО, э, например, специальности рекламы, и выпускник высшего образования, бакалавриата. Вот у колледжистов фора в два года, то есть они уже э, в течение двух лет набирают свой профессиональный опыт. И в это время студенты бакалавриата не только вышли зелеными специалистами на рынок труда. Безусловно, колледж позволяет быстрее формировать мультикомпетентного специалиста, собирая свой портфель компетенций. Причем как монопрофильных, вот я приводила на примере образования, так и разнонаправленных. Например, информационные технологии. Наши ребята очень любят идти на высшее образование вообще в, в экономику, например, и тогда они становятся IT-специалистами в сфере экономических систем, это очень круто. Гостиничные сервисы, иностранный язык, дизайн и менеджмент, то есть много таких сочетаний компетенций, которые очень быстро и эффективно нарабатывают выпускники колледжа. По-прежнему у них есть возможность поступать в вузы без ЕГЭ. И, безусловно, колледж, благодаря своим образовательным программам, он дает более прикладную и практико-ориентированную подготовку. Поэтому я предпочитаю на многие позиции, например, принимать выпускников СПО потому что а, на базовых позициях мне нужны а, хорошие исполнители, которые а, владеют прикладными компетенциями, а не те, кто не могут построить а, прогнозы, графики, провести исследования и так далее. То есть это все-таки следующий уровень развития профессионального мастерства. Но есть и минусы, конечно. Некоторые профессии предполагают наличие только высшего образования. А высшее образование до сих пор является социальной нормой. У специалистов колледжа нет возможности реализовываться в научной деятельности, то есть программа это либо не заложена, либо заложена в очень усеченном порядке. Поэтому хорошая образовательная траектория СПО плюс в дальнейшем ВУЗ. Ну и пара слов, уважаемые родители, о выборе колледжа или ВУЗа. Я составил очень простой алгоритм, который позволит выбрать образовательное учреждение осознанно. Самое главное, посмотрите документы. Это наличие лицензии и аккредитации. Так вот, для многих открою секрет. В этих документах есть две страницы. Это титульник и приложение. Всегда читайте приложение, потому что вам образовательное учреждение может показать, что мы имеем свидетельство о государственной аккредитации. Но когда вы заглянете в приложение, кажется, что той образовательной программы, на которую вы поступаете, в приложении об аккредитации нет. И такие случаи, не поверите, бывают и с государственными образовательными учреждениями, и с очень крупными государственными образовательными учреждениями, когда бывает очень серьезное разочарование. Поэтому внимательно читайте документы и задавайте вопросы. А, вот все программы, которые мы предлагаем, а, они имеют государственную аккредитацию. Если интересующая вас специальность, следующий момент: как понять качество, как готовит колледж, да, какие вообще возможности есть. Посмотрите чемпионатный опыт этого колледжа. По каким компетенциям, по каким специальностям колледж занимает хорошие позиции в чемпионатах профессионального мастерства. То есть сейчас, пока мы ориентируемся на word skills, с этого года это другой конкурс, называется профессионал. Еще на что нужно обратить внимание, кто партнеры этого образовательного учреждения, кто является базами практик этой организации, базами стажировок для этой организации. Хорошо бы задать вопрос, как, как организована помощь в трудоустройстве, есть ли доп. образование для студентов. Ну и, конечно же, взгляните на объективный рейтинг. Вот сейчас все колледжи, 100% колледжей Российской Федерации, они проходят так называемый федеральный мониторинг. И этот мониторинг состоит более чем из 100 параметров, по которым оценивают образовательные учреждения, начиная с материально-технической базы с сетевыми формами организации образовательной деятельности, возможностями дистанционного обучения, средним баллом аттестата, трудоустройством выпускников, заработной платы преподав... преподавателей и так далее. То есть очень много параметров. И вы можете про колледжи узнать все, взглянув на сайт мониторинга. Вот, например, просто скрин первого экрана я вам представила. Это... Рейтинг колледжей Удмурской Республики. Да? То есть, вот эти, если вы наводите курсор на какой-то кружочек, то у вас выявляется образовательное учреждение. И здесь у нас показатели показатели, которые находятся в средних значениях, то есть, скажем так, в норме, и показатели, которые колледж превысил, то есть они круче по этим показателям. Не поленитесь, загляните, посмотрите. Вот, кстати, такой большой оранжевый кружочек – это мы, Международный Насточный Европейский колледж. То есть мы, по сути, в Удмурской Республике в топ-3 образовательных учреждений, которые готовят по программам СПО. Вот, теперь пару слов о специальностях, да? из чего выбирать. В этом отношении нам на помощь приходят приказы Министерства просвещения, практически свеженький приказ от 17 мая 2022 года, где перечислены все профессии и все специальности среднего профессионального образования. Такая же история у нас есть с высшим образованием. То есть, когда вы выбираете, очень важно иметь весь спектр возможностей. И вы можете прямо галочкой открыть те профессии, которые были бы вам интересны, и уже их искать в образовательных учреждениях Российской Федерации Удмуртской Республики. Ну и, безусловно, моя рекомендация для вас – это, конечно же, проверить, а, проверить, а... Примерить профессию на себя. Приходите в не школу, приходите летом на летние курсы, на подготовительные курсы и посмотрите, нравится или нет а, та или иная специальность. А, ну и теперь... Я хочу представить uh, следующую презентацию о Международном Восточно-Европейском колледже. Я скажу буквально пару слов, потому что не было задачи делать это выступление рекламной. Задача была сделать именно, uh, дать вам полезный контент, который позволит вам стать uh, более успешными в выборе первой профессии. И uh, мне бы очень хотелось получить обратную связь. Справилась я или нет? Есть ли какие-то у вас вопросы, уважаемые родители? И, ребята, просто пишите, я на них с удовольствием отвечу. Так, вопросов я не вижу, все ли понятно. Напишите, пожалуйста, плюсики. Вот так все, все нравится, спасибо. Хорошо, уважаемые родители, я всем вышлю презентацию, там ссылки кликабельные, вы можете сразу посмотреть и зайти на все эти сервисы, которые указаны в этой презентации. Ну а теперь так называемая рекламная пауза, я расскажу о Международном Восточноевропейском колледже, и я всех вас и ваших детей приглашаю на день открытых дверей в эту субботу, для того, чтобы побыть в стенах и познакомиться, ну, пару слов об особенностях этого образовательного учреждения, своего образовательного учреждения я расскажу. А, да, кстати, если вы нажмете на QR-код, а вы попадете на видеокурсию по колледжу, которую сделали наши ребята. А, какие же специальности мы предоставляем? Мы многопрофильные образовательные учреждения. У нас могут найти себя и Будущие сотрудники правоохранительных органов, юристы, люди, которые будут продвигать наши товары и услуги, коммерсанты, в том числе в электронной коммерции. Это и технические специальности, сооружения нефтепроводов это туризм и гостеприимство. И, безусловно, наш большой проект – это колледж креативных индустрий, который обучает по таким направлениям, как IT, информационные системы и программирование, графический дизайн. «Реклама» и «Дизайн по отраслям». Вот В течение года мы уже являемся федеральной пилотной площадкой проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий». На данный момент в Российской Федерации всего семь таких колледжей, и мы полностью переструктурировали и образовательную программу, и поддержку трудоустройства. Я об этом скажу чуть позже. В этом году у нас 75 бюджетных мест, которые финансируются из бюджета Удмурской республики. Это по специальности информационной системы и программирования, по специальности коммерция и специальность дизайн по отраслям. Какие наши фокусы, внимание, какие наши приоритеты, которые формируют, наверное, то отличие, которое отличает МУВЕК от других колледжей там, в России в Удмурской республике? Мы всегда ставили себе задачу на профильные дисциплины привлекать практика. И в этом отношении большинство наших преподавателей, которые ведут профессиональные модули и профильные дисциплины, они совмещают работу в отрасли и преподавательскую деятельность. Вот здесь представлена Татьяна Алексеевна Шутова, это руководитель э, предметно-цикловой комиссии по рекламе, руководитель рекламного агентства. Это Ольга Андреева, которая э, ведет часть дисциплин у рекламистов и у графических дизайнеров. Это всем известная компания в Удмурской республике Ан-2. Это Владислав Сергеевич Кузнецов, руководитель IT-компании, который ведет у наших студентов веб-разработку. Но это, конечно, не все перечисленные преподаватели. Да? То есть вот в этом наша а, сила. Андрей, я вам отвечу на, на, на эти вопросы. А, почему мы век еще выбирают? А, потому что мы очень активно работаем с, с сектором, профессиональным сектором в Республики. У нас сегодня уже более 200 баз практики стажировок для наших студентов, и а, практически все крупные известные компании они стали нашими партнерами. Поэтому наш студент не просто мы направляем куда-то на практику, по большинству специальностей мы предоставляем выбор, куда пойти, что соответствует твоим интересам и узким твоим профессиональным способностям. Большое внимание в колледже уделяется трудоустройству выпускников. У нас существует целый центр поддержки трудоустройства и карьеры. И начиная со второго курса, наши студенты являются активными участниками этого центра. А, значит, Что происходит в Центре а, содействия трудоустройству выпускников? То есть это сквозная программа по подготовке к трудоустройству. Причем существует два вектора, которые отрабатываются. Первый вектор – это предпринимательство. То есть у нас очень мощная программа подготовки предпринимателей и задача, чтобы к выпускному курсу наши студенты уже могли зарабатывать деньги на своих скиллах, а также организовывали команды. А второй вектор – это трудоустройство в найм. И здесь мы знакомим студентов с будущими работодателями, помогаем им написать резюме, пройти собеседование, разместить это резюме на работных сайтах. У нас внутри находится центр трудоустройства, где сконцентрированы очень интересные вакансии, которые мы предоставляем нашим выпускникам. То есть мы прямо действуем активно и целенаправленно в этом отношении. Еще одно большое преимущество, о котором я уже начала говорить, это студенческая фирма. Этот проект реализован в рамках колледжа креативных индустрий. То есть у нас а, в рамках наших, нашего холдинга МВУ а, есть компания, которая привлекает заказы для наших студентов. И а, весь визуал, а, все разрабатывали сами же студенты. И в этом отношении а, у каждого заказа есть наставник, это взрослый специалист, который помогает студентам сделать это с должным уровнем качества и а, заработать а, денег. Поэтому вот это безусловное преимущество, я пока не знаю в образовательных учреждениях в других, есть ли такие проекты. Ну и а, интересные вещи, которые стимулируют студентов к достижениям. А, студенты, которые учатся на бюджете, они получают академическую и, и могут быть, социальную стипендию. Но студенты, которые учатся на платном отделении, они тоже могут претендовать на стипендии. На стипендии они претендуют, если у них есть особые успехи в учебе и достижения в научно-исследовательской деятельности, спорте, общественной деятельности. И каждые полгода разыгрываются пять стипендий ректора. И, безусловно, много ребят на них претендуют, участвуют в конкурсах и получают. Также у нас есть возможность учиться с большой скидкой, иногда и вообще бесплатно. А такую возможность мы предоставляем ребятам, которые являются победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства World skills. И здесь мы очень гордимся, потому что мы серебряные призеры по двум компетенциям – предпринимательство и реклама. То есть на российском уровне достичь таких высот – это очень большая ценность. Но также помимо WordSkills, наши ребята участвуют и в других профессиональных конкурсах и также могут претендовать на существенные льготы в обучении. Другая форма поощрения наших ребят – это возможность посмотреть мир, возможность познакомиться, посмотреть Россию на данный момент и познакомиться со своими сверстниками. У нас есть проект «Студент года», и там шесть номинаций в этом «Студенте года», и ребята, которые побеждают в этих номинациях, они едут в туристическую поездку. В прошлом году они ездили в Москву, знакомились с городом, знакомились со своими ребятами в других образовательных учреждениях нашего холдинга. Ну и, конечно же, мы дали нашим студентам подарки. Это тот мерч, который они, кстати, сами и разработали. Да, приходите, узнаете. Про формы обучения. МВУ – это большой образовательный холдинг, и у нас учатся ребята как после 9 класса и 11 они учатся как в очной форме, причем обучение может проходить как в нашем кампусе, так и у нас есть три филиала. Это город Сарапул, Международный Восточноевропейский колледж, город Глазов и город Стерлитомак, это Башкирия. В городе Сарапов в этом году будут реализовываться две специальности. Это правоохранительная деятельность и реклама. В городе Глазове правоохранительная деятельность и коммерция. И в Стерлитомаке у нас реализуется специальность дизайн по отраслям. Также в МВУ можно учиться дистанционно, с применением дистанционных технологий. Причем можно поступить как на базе 11 классов, так и на базе 9 и вот последние, последние два года у нас отмечен очень высокий процент ребят, которые закончили школу 9 классов и не пришли на очную форму обучения, а учатся заочно с применением дистанционных образовательных технологий. Это для них очень хороший опыт, и у нас огромный факультет дистанционного образования. И качество образования, поверьте мне, оно соизмеримо с получением образования в очной форме. Ну, еще одно большое преимущество, что мы образовательный консорциум. И мы предоставляем нашим ребятам после окончания колледжа возможность продолжить свою образовательную траекторию в ВУЗе. И а, наши ВУЗы-партнеры, это прежде всего Московский экономический институт, Академия управления производства, они предоставляют как ускоренные сроки обучения, так и хорошие финансовые льготы а, нашим выпускникам. Поэтому порядка... 40% наших студентов, они продолжают свое образование. Ну, не только в наших вузах-партнеров, но и в вузах вообще всей Российской Федерации. А, также я хочу сказать, что в МВУ можно поступить и после 11 класса. А сейчас все больше ребят, которые закончили среднее полное образование, то есть закончили 11 классов, они не поступают у вуза по разным причинам. Это может быть и срок получения образования, это может быть то, что не, до, не набрали достаточно баллов для ЕГЭ, и у них есть возможность получить среднее профессиональное образование в очень короткий срок в колледже. А, как же к нам поступить? Давайте разберемся с бюджетным отделением и внебюджетным Чтобы поступить на бюджет, на специальность дизайн по отраслям, у нас будут проходить вступительные испытания в виде рисунка. Рисунок с элементами композиции будет выстраиваться. И этот рисунок будет оцениваться в баллах, которые имеют приоритет перед баллами аттестата. А, то есть с этого года федерации разрешена такая история, и поэтому на бюджетные места мы будем отбирать наиболее подготовленных или талантливых студентов, даже если аттестат ну, не очень, да, скажем так. А на платное отделение, там, безусловно, также действуют вступительные испытания, но здесь мы уже сможем взять ребят, которые просто мотивированы и хотят, не, вне зависимости от баллов аттестата. На специальность информационной системы и программирования и коммерция 25 бюджетных мест будет отдано тем, у кого лучший балл аттестата. Никаких дополнительных вступительных испытаний по этой специальности нет. Что касается платного отделения, как вообще, как вообще происходит конкурс на платное отделение? Мы знаем количество мест, которые у нас есть на платное отделение. То есть, как правило, по каждой специальности мы набираем от двух до трех групп. И в этом отношении прием, первая волна приема заканчивается у нас 25 примерно августа. И там, конечно же, действуют конкурсы аттестата. Но ребята, которые к нам подали документы, они, как правило, уже сразу понимают, ну, то есть практически все те, кто подал документы до 25 числа, они могут поступить на платное обучение. А в дальнейшем, если у нас еще есть свободные места, мы объявляем о продолжении набора, но это не всегда так бывает. Какая есть возможность у платников, особенно по специальности информационной системы и программирования? Вот именно с этой специальности, с бюджетников идет очень большой отсек. Потому что программа обучения действительно сложная, и многие ребята, которые поступают, они не справляются с этой программой. Соответственно, они переводятся на какие-то другие специальности или меняют образовательные учреждения. И, как правило, каждый год 2-3 места освобождаются. И это возможность для ребят, которые поступили на платное обучение, перейти на бюджет, чем они пользуются. Ну, кого мы возьмем из платной группы на бюджет? Мы возьмем тех ребят которые показали самые высокие академические результаты поэтому даже если вы не прошли по баллам на бюджет поступайте на платное старайтесь учиться хорошо и у вас реальный шанс есть перейти на бю в бюджетные группы по дизайну там более такие отчислений гораздо меньше, но бывает одно, например, отчисление в год, и тоже освобождается бюджетное место. Мы, конечно, берем а, своих же студентов, которые учатся на платном отделении. Что же мы предлагаем для того, чтобы помочь вам поступить? Во-первых, мы предлагаем, если тот, кто поступает на направление дизайн по отраслям, Пройти курс по подготовке к вступительным испытаниям. То есть даже ребята, которые не имеют художественного образования, но хотят попробовать себя в дизайне, они могут пройти этот курс. Курс ведет на очень интересный педагог, который сама является востребованным дизайнером-средовиком и который дает фундаментальные знания в области выстраивания композиции. Это всего 20 очных занятий, которые дадут вам базу, благодаря которой вы можете, сможете сдать вступительные испытания. Если вы, например, имеете базу художественной школы, хорошую базу, вы в себе уверены, то, конечно же, на а, вот эти курсы ходить не надо. Да? То есть вы, а, опираясь на, свои, на свою подготовку, вполне себе сможете сдать все без подготовки. А, еще одна программа, которую я рекомендую ребятам, который не чувствует себя уверенно в области ОГЭ по математике. А вы знаете, уважаемые родители, в прошлом году, вдумайтесь в цифру, 1200 человек по Удмуртской республике не сдали ОГЭ по математике, а всего сдавало 12 тысяч человек. То есть, в принципе, каждый десятый ребенок не справился с этим экзаменом. И это накладывает очень большие сложности на дальнейший выбор. То есть, как правило, пересдача через месяц, а следующая пересдача в сентябре. И в этот момент уже все поступление бывает закрыто. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть сложности в подготовке к УГЭ по математике, если у вас есть риск, то вам надо сконцентрировать внимание и начать усиленно готовиться. Международный Восточноевропейский колледж также предоставляет такие возможности. Значит, вы проходите у нас курсы подготовки к УГ по математике, стоимость курса у нас 9000 рублей, это 36 занятий, то есть занятие получается 250 рублей, это вообще копеечное занятие. У нас работает прекрасный педагог-эксперт, который готовит специализированно готовит по математике, вы ее сдаете, если вы поступаете к нам, мы вам часть денег возвращаем. То есть вычитаем из обучения. Это очень хорошая штука. У кого есть риски не сдать ОГЭ по математике, проходите по QR-коду, регистрируйтесь и, значит, вступайте в ряды подготовки к ОГЭ по математике. Двигаемся дальше. Где нас можно найти? Вообще образовательное учреждение это очень публичная такая организация. И хорошо бы заранее на нас подписаться, например, в ВКонтакте или в Телеграме, на канал в Телеграм. И тогда вы сможете действительно погрузиться в ту атмосферу, в те события, которые происходят в нашем Международном источноевропейском колледже. Быть в курсе событий, самое главное, приходить к нам на мероприятия, всегда о них знать, что у нас происходит, и своевременно реагировать. Поэтому обязательно подписывайтесь, переходите по, по QR-кодам. И а, про день открытых дверей. Да, он уже в эту субботу. А, день открытых дверей у нас немножко неформально проходит. А, то есть, безусловно, будет выступление мое про наш колледж. Я еще раз повторю эту презентацию, отвечу на вопросы родителей. Но самое главное, что у нас будут работать станции по нашим специальностям. И там студенты и преподаватели помогут вам очень быстро экспресс погрузиться в профессию, то есть рассказать, чем занимаются, попробовать себя за компьютером, пообщаться на тему способностей и талантов, которые нужны в эти профессии, ответить на все-все вопросы. То есть вот эта ценность встречи с преподавателями и студентами, которые обучаются на тех или иных специальностях, ее невозможно переоценить. Вы пройдете по экскурсию в ЕУ, попробуйте вообще найти выход из наших очень сложных и запутанных коридоров. Вы побываете в Музее Жестского и Мирового стритарта. Вы посмотрите материально-техническое оснащение нашего колледжа, которое, конечно же, очень сильно отличается от других образовательных учреждений. Побывайте в наших лабораториях, фотостудиях, видеостудиях. То есть это очень интересная и полезная экскурсия. Поэтому обязательно записывайтесь, приходите. В 12 часов вас будут встречать волонтеры внизу в поле нашего Международного Восточноевропейского колледжа. Добро пожаловать! Ну, в общем, пожалуй, и все. Я уложилась в час, это просто фантастика, и у меня есть возможность ответить на ваши вопросы. Итак, про день открытых дверей Анастасия, я ответила, проходите по QR-коду, регистрируйтесь, Андрею Яковлеву. А, бюджетные места на правоохранительную деятельность а, они в городе есть. Их вот, не, в Удмурской республике их, по-моему, всего 75. Их очень мало этих бюджетных мест для а, Удмурской республики. А, эта специальность не является приоритетной. Поэтому, конечно же, на бюджет, ну, а, претендовать на бюджет, попробуйте в другие бюджетные колледжи, но у нас в этом году не будет бюджетных мест на правоохранительную деятельность. Так, какой проходной балл? Ну, здесь я ответить не могу. Я знаю, что на бюджет, вот на IT-специальности, на дизайн проходной балл ориентировочно 4,5, 4,6. То есть поступают на бюджет ребята, ну, прям вот такие хорошисты, да, у которых четверки и пятерки, даже больше пятерок. На что обращают а, больше внимания при поступлении в МВЕК, Анастасия спрашивает. А, вы знаете, для нас что важно? Очень важно, чтобы м, наши абитуриенты наши студенты соответствовали нашим ценностям. Вот те ценности, которые мы декларируем а, для абитуриентов, а я их обязательно расскажу на дне открытых дверей, ценности, о которых мы говорим постоянно с нашими студентами, а это образование. Это целеустремленность, это стремление к саморазвитию, это вежливость и этикет, это здоровый образ жизни, это работа в команде, чтобы эти ценности разделяли. Потому что если вам это неинтересно, вы не хотите развиваться, то возможно вам проще пойти в другое образовательное учреждение, и вам там будет комфортнее, то есть с вас никто ничего теребить не будет. Да, то есть никаких от вас достижений, конкурсов, мероприятий, никто к вам с этим лезть не будет. А мы создаем эти условия, мотивируем студентов влезать во все проекты, которые есть на уровне Российской Федерации, Мурской Республики и а, нашего колледжа. А, проходной балл по коммерции, Александра, я не знаю, потому что пока конкурса аттестата не было у нас. На коммерцию нам впервые дали бюджетные места, дали нам за то, что мы стали серебряными призерами России в области предпринимательства, и за то, что нашу специальность по коммерции возглавляет сертифицированный эксперт в области предпринимательства, то есть за счет кадрового состава. Поскольку конкурса аттестата не было на коммерцию, на, на бюджет, я не знаю, какой будет проходной балл. Но в любом случае минимум две группы будет набираться, бюджетная и платная, поэтому приходите, поступайте. Спасибо. Еще вопросы? Ну что, уважаемые родители, если вопросов нет больше, спасибо вам огромное, что вы пришли. Надеюсь, что мы с вами увидимся на дне открытых дверей. Платно, если вы подали документы, мы примем вас с любым баллом да, до 25 числа, если позднее, то уже по оставшимся местам. Александра, стоимость обучения будет озвучена предварительно. Ценовые приказы у нас выходят, как правило, в мае месяца. Ценовые приказы на следующий год. Поэтому мы предварительно стоимость знаем, но еще не, не сравнивали себя с конкурентами, поэтому она не утверждена. Угу. Спасибо. Еще вопросы будут? Хорошо. Тогда до встречи на дне открытых дверей. Буду рада каждого из вас видеть очно. Хорошего вам вечера. До встреч, До свидания. Эфир можно будет посмотреть. Мы вам вышлем запись.